Партнеры не раз отзывались о том, что при проработке области ног, когда болят коленные суставы, имеется тяжесть в ногах, после хорошего сеанса биоэнергорегуляции чувствуется большое облегчение и снижение состояния боли в ногах.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 这样的话呢更加辩解于大家的一个选择喜欢养生的产品就选养生的喜欢按摩的选择按摩的喜欢内服的可以选择内服的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 Уважаемые гости и партнеры, пожалуйста, не забывайте, когда вы включаете биэнергомассажер, перед тем, как выполнять сеанс, необходимо сначала проверить на себе, проходит ли единица тока. Посмотрите, как это делаю сейчас я. Перед тем, как приступать, я для начала проверяю интенсивность на самой себе. 好,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 я напомню вам, что биоэнергомассажер как первого поколения, так и новый биоэнергомассажер третьего поколения, они изготовлены именно на основании знаний древней традиционной китайской медицины и современных высоких технологий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 Обратите внимание, что сейчас я воздействую на точки ин лин чуань и точки Ямлин чуань, которые также способствуют улучшению состояния коленных суставов. При болях, при нующих состояниях они уменьшаются.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 тела, а именно в суставы, это в дальнейшем уже приводит к возниканию различных заболеваний, таких как, например, эвматойный артрит. Итак, далее мы перемещаемся на следующие биологические точки. Это точка гзу сан -ли.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 Обратите внимание, что а, данные плакаты располагаются уже а, в представительствах и филиалах ваших регионов. Поэтому а, вы можете легко обратиться к директорам филиалов и уже запросить данные плакаты. А, также очень удобно, что а, вся информация, которая там а, изображена, проиллюстрирована, она вся состоит а, именно на русском языке. А обратите также, дорогие друзья, внимание, что а, гость использует а, пульт, а, который регулирует интенсивность. Поэтому во время проведения сеанса вы всегда находитесь в контакте с гостем. Если же интенсивности недостаточно, а, вы, конечно же, можете попросить прибавить данную интенсивность по ощущениям. Далее, обратите внимание, мы перемещаемся на следующие точки, которые называются тхайчхун. Они направлены на улучшение и устранение боли в области стоп. Также при анемии и вот таком вот состоянии, ноющем в области стоп, они начинают улучшаться. Обратите внимание, что а, проработка меридианов проходит именно в области голеностопа. А, Мы сейчас прорабатываем область от лодыжки до колена, проходим по внутренней области ног и также по внешней, прорабатывая при этом и иньские меридианы, и янские меридианы. Обратите внимание, что данный шаг очень хорошо воздействует на проблемы с варикозным расширением вен. Также, если имеются определенные застои, определенные блокировки, то данное действие способно устранить их. Также обратите внимание... обратите внимание, следующим шагом мы с вами также воздействуем на точки ин линь чуань и на точки ин линчуань еще раз in lin chuan 和 yan lin chuan далее zhu san li 屏幕前，我们这一个足部保养的手法的话呢，针对于膝盖疼痛，还有我们的脚后跟疼痛，有着非常好的疗效，做一次都有一次的效果。 Итак, дорогие друзья, мы сейчас с вами а, прорабатываем область а, голеностопа, да, то есть от лодыжки до колена, при этом воздействие оказывается на коленный сустав и воздействие оказывается на область а, стопы и ступни в частности, что позволяет а, устранить боли, устранить отеки и улучшить а, кровообращение в области ноги.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 ,啊. 啊, также 啊, бывают случаи когда 啊, нога не может вот таким вот образом приподниматься из-за ощущений боли 啊, как раз таки данная техника позволяет 啊, данные боли снизить 啊. 啊. 啊. и в дальнейшем уже 啊, намного легче нога может 啊, вот таким вот образом приподниматься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 сеансов биэнергии регуляции позволяет улучшить кровообращение, позволяет ускорить обмен веществ и в дальнейшем уже освободить организм от излишних скопившихся токсинов. Если же ситуация необходима, то данное действие мы можем выполнять чуть большее количество раз для того, чтобы ускорить обмен веществ. То есть это все позволит а, намного а, улучшить состояние ноги и намного облегчить состояние ног. Далее, дорогие друзья, мы с вами также воздействуем на биологически активные точки в области пяток. Здесь мы с вами оказываем воздействие на точки Тайси и на точки Хуйлунь. 针对于脚趾头, 疼痛, 脚后跟骨侧, 脚趾发麻, 啊, данные точки оказывают воздействие на 啊, костные ткани, на состояние области костей, 啊, на состояние костей в области 啊, ступней и также на улучшение состояния анемии.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 лицо наполнено блаженством мне это говорит о том, что процедура очень комфортная и очень нравится нашему гостю да, на самом деле, сама процедура она отличается, выделяется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 Uh, далее, дорогие друзья, мы с вами uh, прорабатываем биологически активную точку Юньчуань. я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 呃, 啊, данное воздействие 啊, стимулирует 啊, данные рефлекторные зоны, 啊, что в дальнейшем также 啊, производит отклик и 啊, стимулирование головного мозга. Поэтому после процедуры вы можете ощущать состояние облегчения, состояние легкости. Далее мы с вами воздействуем на следующую точку, на точку Тай чон".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 其實是我們的美名, <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Обратите внимание, что uh, вот uh, такие прекрасные, красивые ноги принадлежат именно нашей очаровательной uh, учительнице, нашему специалисту бизнес-колледжа Бахо, мисс uh, Ванфан. 啊, в ближайшее время 啊, несколько этих месяцев прошли в 啊, большом объеме работы, поэтому 啊, мисс Ванфан также 啊, попросилась на данный онлайн семинар для того чтобы именно на ней продемонстрировали эти техники так как после процедуры конечно же ощущается большое облегчение далее дорогие друзья после проработки биологически активных точек мы переходим к следующему шагу это сгибание пальцев ноги то есть мы оказываем здесь внешнее давление 那么我们整个脚的脚趾头的话呢也是跟我们右条经络有着非常一切的关系我们再给它进行脚趾头的梳理其实也是针对于腿部所有的经络梳理 Обратите внимание, что а, данный шаг а, очень тесно взаимосвязан а, со всеми а, ножными меридианами как с инской, так и с янской стороны, так как а, многие из них как раз таки а, берут свое начало а, в области пальцев ног. Поэтому воздействие на пальцы ног позволяет а, снять блокировки и открыть данные меридиан. Вы сейчас, наблюдая за данной техникой, могли, наверное, задаться вопросом, почему движения у нас сначала идут вниз, а сгибания пальцев, а потом сейчас идут наверх.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 находится в невероятном блаженстве. Не а, люблю, улыбка не люблю, сходит не с лица, ей очень нравится а, данная процедура. После, после, мы И а, завершающее действие это выведение а, токсинов как раз-таки вот таким вот действием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 а Также воздействуя здесь на точку вейджу. Туан,